Повезли к Кремлю, сегодня, сегодня мы домой едем, пофотографировались мои девочки, так, бегают пока, все, все снимаю, красота. Где тебя? иди меня. Где фоткать. Ай, всех надо фоткать. Ну давай вот у гномиков встаньте вон, вон. вот здесь. У заборчиков встаньте, я вас фоткаю. Давай. И далеко не уходи. Сюда смотрим, на маму смотрим. В смотри. разные стороны побежали. Ладно, ты Динару фоткай, я Мимку пойду. В Дербен пойдем фоткать. А вот, Дербен. господи. Вон, с гуслями еще раз фоткать. Там еще, говорит, на втором этаже сними, мам, говорит. Фоткайте! А, а как я вас туда закину что ли? Сфоткайте, говорит. Без нас. Я... Вот сейчас я сяду с марийскими. С морийцами и сфоткаюсь вместе. После... Мари Парк. Мариэл. Идем сюда. Идем с котиком, потом будешь. Пойдем. Идем сюда, сфоткаемся, папа сфоткал. Экскурсия, что ли? А, автоказа какой-то. Все, принду подходит. Да, пожар весь вид испортил. Я не была Красота Смотри, <связи> как шайский Кремль <связи> О, Здесь чего <чувак> только нет Рынок <связи> Кому рынок, кому чего? Пошли ей давать. Там резинки, мама такие делает. Вот у этого дерева сфоткаемся, да, сейчас? А вот там куда Потом на пушку вас заставит, посадим. И отправим. Дерево любви называется и желаний. Дерево любви и желаний. Кому Сфоткай нас тут а Банчики завязывают, видишь Какие, это мама, которые делает И загадывают желание А где эти бантики, мы не взяли Ладно, а ты так загадай, в следующий раз мы придем с бантиком Давайте сфоткаю И загадывай желание о. Динара. Сейчас я тебе говорит, Динар Динар. Сейчас я тебе ленточку достану, говорит Даринка. Дарина. Давайте сфотографирую. Давайте Дарина. Дарина, Дарина, сюда Даринка. Дарин. Дарина. Давид тоже сюда Даринка. Дарина, Даринка. Дарина. Идем сюда. Дойдет. Ну поднимите игрушку, ну что вы волочите-то все ее. Это... Мутное видео будет. Дарина, идем сюда. Здесь мед продают. Дарина, идем, идем сюда, идем. Мария! Мария! Мария! Мария! Мария! Мария! Мария! Мария! Это три да. пальца показывают все. Вася. Даринка что на маленькую? Да, да. Дарина идем. Пушки. А Светлана Лапушка. -ла <связь> Дарина. Все путаешь, да? Всех подряд называют. <сё monitor> я вот эта, я вот так. Ой, душно же, душно. Вон она! Вон! да да да да да да да да же Снимаю. Привет, скажи да с да с я не могу. Каждому плакату бежит и сфоткайте меня, говори. Смотри, Аминка ждет, когда ты сфоткаешь у плаката. Да. Ты не хочешь, она хочет. Дарина. Дарина. Кого там увидела? Кого же. Меня наверху. Мама меня фоткает наверху. Говорит. Папа фоткает. И куда вы погнали? Дарина, куда пошла? Господи. Короче, с детьми я здесь залезаю вместе. Осторожно, Динара! Ой-ой-ой! Сейчас, постойте! Стойте! Мы вот тут, а здесь закрыто, там закрыто. Коридор видишь какой? Ну, дави! Фотографируй, сколько любят. Вот, сиди, сиди. Подожди, Единар О, Господи, с ума сошли. Фоткайте, да, фоткайте, крыша. Давайте все пушки осеглали у нас девочки. Ну все, прошлись мы по нашему Кремлю. Вон пошла она к этому. Все везде там входы эти, выходы закрыты, коридоры. Варианты. Где? На потолке? А а а такие бантики. Бантики? Да. Зачем? Что Ай, че ты? Ай, ладно. Вон народ то идет, смотри. Или мимо проходит. Пушку. Ой, эти-то фотосессии-то любят типа очень. Типа тебя ранили что? Ли? Держись! <соединяем> Давай всех вместе, бери. Даринка он как раз стоит, смотрит бутылочкой, Андрей. Ёшкин <соединяем> <соединяем> ага. кот в магазин. Ёшкин <соединяем> кот. Ёшка орла. Ну что, друзья, мы собираемся домой. Идем на остановку. Диму уже отправили, Дима уехал на попутчике у нас с сумками. Короче, мы полностью на Галике идем. И это очень хорошо. Красота. Только душно, очень-очень душно. Сегодня 35 градусов жары. И девочкам-то, конечно, хорошо. Они бегают. Кричать успевай. Сюда ко мне, рядом. Не убегаем. Ладно, они с папой идут. Обувь ёл чи елчеем -эм». -эм» называется. Ой, господи, для них все... что хочешь ты хочешь на памятник залезть, да пошли давай ну как как ты туда залезешь я не представляю Залезать. ой аккуратно девочки пропустим пойдем Что тебе понравилось в городе-то? Uh -huh. а? а мы туда идем? Мы домой пешком. Пойдем? Пешком пойдем? Пойдем. <laughs> пойдем? Нет.